Приветствую! Меня зовут Иван Бардов, и я юрист по интеллектуальным правам. Сегодня я хотел бы поговорить про крайне популярное заблуждение о допустимом объеме использования. Думаю, многие слышали высказывание вроде, мол, можно использовать 15 секунд видео, и ничего не будет. Иногда говорят про 10 секунд, про 7, иногда про 5. Не принципиально. Есть и аналогичные выражения, но уже про музыку. Когда говорят, что можно использовать последовательность из 12, или 7, или 5 нот, и это тоже не будет нарушением. Сразу стоит заметить, что оба тезиса неверные. При этом в случае с музыкой, так вообще возникает масса вопросов, как эти самые ноты учитывать. Например, аккорд – это одна нота или несколько нот? Если мы возьмем, например, мажорное трезвучие, сколько нот мы будем здесь читать? Нужно ли учитывать те же ноты, но в других октавах? Ну и что делать со стандартными аппликаторами тех же арпеджио, например? которые используются повсеместно. Можно продолжать подобные вопросы, но ответа не будет. А если и будут ответы, то в лучшем случае основаны на фантазии человека, который изначально предложил такой тезис. И самое главное, абсолютно непонятно, откуда такие цифры вообще берутся потому что эти доводы основаны абсолютно ни на чем. Если говорить про законодательство Российской Федерации или Соединенных Штатов Америки, то ни в одном из них не представлено каких-либо жестких критериев, например, количество секунд видео, которое можно использовать, или количество нот, которые можно использовать. И это на самом деле очень логично, потому что законы всегда стараются сделать наиболее универсальными, наиболее общими. Закон обычно устанавливает требования в отношении целого ряда объектов. То есть, например, устанавливаются одновременно критерии и для музыкальных произведений, и для аудиовизуальных произведений, и для фотографических произведений, литературных произведений и других произведений. И именно поэтому при законодательном регулировании чаще всего используется общий термин. Например, в Российской Федерации это термин «произведение», а в праве США это термин «работа». Кроме того, закон всегда является догоняющим. И поэтому общие концепции, они очень полезны для того, чтобы регулировать то, что может быть создано в будущем. Поэтому мы, и как правило, не увидим в законодательстве какого-либо расчета в секундах, нотах, строках кода, пикселях и так далее. Ну и сразу подкрепим сказанное актуальной судебной практикой. Например, в Российской Федерации было интересное дело, когда телекомпания НТВ была привлечена к ответственности за использование нескольких фрагментов видео. И эти фрагменты имели длительность в несколько секунд. Так в этом деле мы можем увидеть, что суд привлек к ответственности телекомпанию за использование нескольких фрагментов видео. Вот что указал арбитражный суд города Москвы в своем решении по делу. Примечание. В цитате изменен формат времени для наглядности и простоты. Как видим, речь идет об использовании двух произведений. В каждом случае использованный фрагмент имел длительность менее 5 секунд. При этом из произведения 2 был использован лишь двухсекундный фрагмент. Тем не менее, из-за такое использование тоже наступила ответственность. В сумме же суд взыскал с телекомпании НТВ 1 миллион 320 тысяч рублей компенсации. И это несмотря на большое количество доводов о несоразмерности компенсации объему использования. Ведь использовали всего лишь несколько секунд, и тут такая огромная компенсация. Разумеется, телекомпания НТВ пыталась обжаловать, но все безуспешно. Решение осталось в силе. А вот другое дело, как раз про музыку. Это дело Bridgeport Music vs. Dimension Films. И в этом деле ответчик использовал двухсекундный фрагмент аудио несколько раз. То есть сделал так называемый луп. Я знаю, о каком глаголе вы подумали, но я не буду его использовать в этом видео. Поначалу окружной суд США по среднему округу штата Теннесси указал, что использование было незначительным, а потому нарушения тут нет. То есть была применена так называемая доктрина de minimis. А вот апелляционный суд шестого округа США с этим уже не согласился и отменил решение в этой части. Суд указал, что так делать нельзя. И что даже на такое использование все равно нужно по-хорошему получать лицензию. И опять же, обратим внимание на то, что здесь идет речь про три ноты, три звучи, один аккорд, сыгранный арпеджио. Но, как видите, два примера и оба противоречат популярным мифам о том, что можно использовать несколько секунд или несколько нот. Получается, что это так не работает. Таким образом, можно сделать вывод, что при оценке правомерности использования Объем использования — это не единственный и не основной критерий. И это на самом деле самая главная мысль этого видео. Вопросы в духе о том, сколько секунд можно использовать или сколько нот можно использовать, закладывают ошибочную установку о том, что объем использования — это единственный критерий, а он не единственный. Если говорить про право США, то в ней применяется всем известная доктрина добросовестного использования, которая устанавливает четыре критерия. Первое — цель и характер использования. В том числе, коммерческое использование было или же некоммерческое. Второе. Природа использованной работы. Третье. Количество и значительность использованного фрагмента. И четвертое. Влияние использования на потенциальный рынок или стоимость работы. И когда суды рассматривают такие судебные споры, они всегда дают оценку, исходя из этих четырех критериев. Например, в недавнем деле Oracle против Google можно увидеть, что суды анализировали использование по всем этим четырем критериям. В праве Российской Федерации таким эквивалентом является свободное использование произведений. И если мы откроем, например, под пункт 1 пункт 1 статьи 1274, то увидим там следующие четыре критерия. Первое. Обязательное указание авторства. Второе. Обязательное указание источника заимствования. Третье. Соблюдение целей использования. Четвертое. Использование в объеме, оправданном целью цитирования. То есть и в России, и в США объем использования не является единственным критерием. Это один из критериев. Кстати, поскольку сегодня речь про видео и про музыку, то стоит заметить, что в Российской Федерации можно цитировать, да, именно цитировать, в том числе и видео и фото, и вообще все, что угодно. Это недвусмысленно указано в определении судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 6 марта 2017 года по делу поездку господина Варламова к обществу с ограниченной ответственностью архи.ру. А затем это дополнительно было забетонировано в постановлении номер 10 от 26 апреля 2019 года. Подробнее об этом вы можете почитать в моей статье про цитирование, ссылка в описании к видео. Резюмируем сказанное. Объем использования – это один из критериев, который будет учитываться судом в случае спора. Но это не единственный и не основной критерий. А потому высказывания в духе, что можно использовать 10 секунд видео, или 10 нот, или 7 нот, они настолько же далеки от реальности, как предвыборные обещания политиков. А на этом у меня все. Благодарю за внимание.